В общем, машина когда-то какая-то горела нашего региона, нынче тут горела, но я думаю она ближе оказалась. Ехал дяденька с города в соседнюю деревню и не доехал, сел на пузо и машина у него сгорела. Может быть как раз, значит, она и была. Рену, не помню, какое. Миллион четыреста, в общем. дяденька за нее отдал в жару. Вот так вот бывает аккуратно. А вот номер есть Т-421 МВ. Вот такие дела.